Всем привет, это подробный разбор тактики прохождения спецоперации Припять на уровне сложности профи вторая часть Да, сегодня мы начнем именно с сетов, потому что предыдущие 4 этапа я подробно разобрал в прошлом видео, то есть в первой части Ну и сразу же смотрим как просто сливается первый сет Элементарно ложимся перед ним, зажимаем и уже в вчетвером или даже втроем его можно легко резать да, кстати, мы почитали, достаточно всего лишь 10 коротких ударов, и сет помирает. Кстати, используйте нож обязательно Survival тантов, танто в паре с кивларовыми перчатками. Все это доступно за варбаксы, поэтому не пи***. Далее у нас комната с двумя сетами, сразу же бежим направо, прямо к стенке, и ждем первого сета. Как только он появится, зажимаем, ну и конечно режем. То же самое делаем и со вторым, обязательно всей толпой стоим и ждем, когда он выйдет. Да уж, это самый простой вариант, но часто бывает наоборот, седы появляются одновременно с двух сторон, и здесь главное не паниковать. Кстати, лучше заранее распределиться, кто будет сжимать по правому в случае выхода седов одновременно, а кто будет сжимать по левому. Да, если свалить седа не получается, сразу же берем знак, а это 3 секунды неуязвимости, ну и просто режем. Наконец, третья комната уже с четырьмя седами, спрыгиваем, идем все в одну сторону, то есть мы обычно на левую сторону бежим, прокидываем дмэ к центру, чтобы второй сед нас не замечал. Примерно таким же образом встречаем нашего красавца. После чего обязательно все уходим за укрытие в одну сторону. Собираемся в кучку и также встречаем второго седа. Далее также выходим на центр, бросаем дым перед собой и внимательно смотрим с какой стороны появляется первый сед. В данном случае это право, соответственно с справа мы и прячемся. Но ну а дальше действуем по той же самой схеме. Уже на подходе к следующему этапу один из вас может легко забагаться, то есть появиться в кустах. В таком случае вы просто идете на точку сбора и ждете, когда его к вам телепортнет. Да, уже на первом этапе мы распределяемся таким образом, чтобы всем было удобно и отстреливать ботов и в случае чего помочь или резнуть. Останавливаться здесь не будем, перейдем уже к следующему этапу, где нам нужно будет сидеть за такой цистерной. Он тоже заканчивается очень быстро, поэтому перейдем уже к самому интересному. Сразу же штурмовик с медиком бегут за такую маленькую коробку и садятся так, чтобы штурмовик был с левой стороны, а медик с правой. При этом оставшиеся трое занимают позиции за трубой и также отстреливаются. У них медик получается кроет спину, а штурмовики рассаживаются так, чтобы друг другу не мешать. У них получается один лежит, второй сидит, прижавшись к трубе. Да, продолжается это какое-то время, примерно полторы минуты, но как только появится сбор, всем троим придется погибнуть, потому что дальше места на всех тупо не хватит. Да, это первый вариант, когда в живых остаются только штурмовик и медик, меняются они местами. И теперь штурмовик смотрит только правую сторону, при этом медик сидит, в случае чего прикрывает штурмовика, помогает, лечит, также убивает гранников наверху, ну и конечно, ресает. Да, особо не высовывается, по верхам не стреляет, единственное вот сливает чистильщиков, которые слева заходят. Но для штурма задача посложнее, он в первую очередь кроет правую сторону, зеленых здесь очень много, поэтому... Надо быть на чеку всегда. Также самое главное не слиться от граников, которые могут вылезти с любой стороны. То есть даже сзади два граника могут появиться. Здесь, как я понял, если особо не торопиться, зеленое обязательно закончится. После этого... Нужно будет слить все верха, там и ЛЦУшники, все что угодно может сидеть Далее появляются сборы, на этом можно сказать все Уже можно вздохнуть с облегчением Но это самый сложный вариант, сейчас покажу самый простой В данном случае за коробкой остаются сразу три игрока, два штурмовика по краям и медик по центру Он обязательно лежит, и просто лечит В то время как штурмы устраивают жару Да, отстреливают всех ботов, которых только видят И при таком раскладе этот этап проходится за две минуты, то есть очень быстро Прямо сейчас обратите внимание на таймер, уже на 29 минуте мы почти прошли вот это болото да вот здесь я прям подгадал когда вот этот граник сзади появится Ну самое главное двух стрелков хороших оставить и все будет нормально кстати не обошлось и без экспериментов попытались мы остаться в пятером в итоге я пропускаю граника слева и сзади нам прилетает страйк. Встаем, Давай стоим, встаем, встаем, встаем. -то... Давай только двое, только двое. Все, переходим уже на следующий этап. Это у нас БТР. Здесь есть два варианта развития событий. В первом мы сливаем первыми сначала турели. Далее сливается БТР. В любом случае вам нужно будет занять позиции за коробками, чтобы набирать гранники и также обязательно быть на чеку, потому что боты выходят очень неожиданно. Что интересно, БТР на такой дистанции вам ничего не сделает. Это, не знаю, это или бак, или что. Но стреляет он только на даль. Но мы тем временем просто берем граники, сливаем турели и уже в самом конце добиваем БТР. Все, теперь мы перемещаемся уже на следующий этап, это первый этаж. В отличие от предыдущего, турели здесь снимать не обязательно, достаточно просто правильно занять позиции и подождать при этом отстреливая ботов. Итак, садимся следующим образом. Первый медик садится прямо вот в этот угол, сливает бота выходящего с портала, рядом с ним вплотную сидит первый штурмовик, в то время как второй штурм находится за колонной позади, садится так, чтобы его не видели турели, но при этом он отстреливает еще и ботов. Да, примерно тоже происходит и с левой стороны, но третий штурм остается за колонной. Спустя каких-то полторы-две минуты лифт все-таки опускается, Обязательно дожидайтесь, когда появится сбор. И только в этот момент подрывайтесь и забегайте в лифт, обязательно до этого прокинув дымы. Да, те, кто успел пробежать, рассаживаются по углам и оставляют место медику, который идет на ноль. То есть он должен будет телепортнуться в лифт и успеть забежать за вот эту коробку. Все, считайте, мы дошли до самого интересного. Самое главное на богомоле, это еще в самом начале, перед запуском, распределить обязанности каждого из игроков, да? То есть реально дать задачу каждому штурмовику и каждому медику. К примеру, первый штурмовик смотрит только правую сторону из положения сидя, второй штурм смотрит только левую сторону точно так же, ну а третий штурм бегает позади и халпует, ну и конечно помогает на перезарядках и переходах. То же самое для медиков, первый закрепляется за одним штурмом, ну а второй за вторым. И так что нужно запомнить в самом начале. Мы просто отстреливаем первые шесть волн и первые шесть переходов, ждем, когда у богомола закончатся патроны на пулеметах, и только после этого начинаем набирать гранатометы. В идеале у каждого должно быть по два, но это займет какое-то время, спешить здесь себе дороже. Сейчас понаблюдаем игру от лица медика, закрепленного за первым штурмовиком, то есть за правым. Во время перетяжки, конечно же, все гуськом переходят на левую сторону. Штурмы должны обязательно зачищать всех ботов. Вот одного оставили, хелпера нашего забрали, я его рисую. Ну и далее нахожусь с правым штурмовиком, потому что закреплен я за ним. Здесь, как вы уже поняли, отстреливают ботов только штурмы, медики здесь только лечат. Ну, может быть, там с пистолета какого-то бота можно забрать. Но в основном задача медиков не высовываться под огонь и лечить. Итак, богомол уже перелетает, у нас переход. Зачищаем, конечно всю правую сторону. Ну и примерно таким макаром мы двигаемся все шесть волн в самом начале. Да, переход здесь у нас уже на правую сторону. Штурмовики зачищают ботов. Ну и я, соответственно, тоже лекаю и потихоньку перемещаюсь направо к своему штурму. Чё, один, сейчас можете обратить внимание на то, как Богомол лупится своих лазерных пушек. Понял, понял. Это очень опасно, он вас может убить, просто сваншотить. Но также внимательно слушайте, сейчас будет звук выстрелов именно с пулемета. Да и пока этот пулемет стреляет, на богомолу лучше не высовываться, потому что тоже распиливает очень быстро. Балим, валим, валим, валим. Все вроде. Не стреляет. Не стреляет? Да, не стреляет. На перетек все, а перетек. Зажимай. Шахто бежит. Сейчас. Сейчас давай, бежит. Ясно я. Я с грифом, давай. Да, искай гриф. Джаз, ты сейчас можешь вылезти похрабрее и начинать стрелять ботов. Он больше не стреляет. Покрой, ну, Андрей, User your Отлично. Мне тоже два. Да уж и правда, когда у Богомола отваливаются пулеметы, в штурмам уже можно выходить более открыто, отстреливать ботов, но... конечно, тоже осторожно, потому что дамажат они нехило. Но обязательно наступает такой переход, когда у каждого игрока набирается по два гранатомета, Обязательно зачищаем всех ботов сбоку, всех до единого. Ну и сразу после этого всех пятером достаем гранатометы и на счет 3 даем залп по БГМолу. Сразу смотрите, до какого уровня в идеале сносится хп с первого залпа. Следом через какое-то время стреляют еще два игрока, при этом остальные удерживают ботов. Все, просто набираем, набираем граники. Так, у вас у всех по два, я так понял, правильно? Далее добираем недостающие граники, я беру один, а штурм следом за мной берет остальные Два. И уже через некоторое время по готовности те же игроки заряжают еще по одному залпу. И теперь обратите внимание на хп. Да, это тот момент, когда сносится ровно половина хп богомолу. На этом этапе боты идут уже очень мощно, отстреливать их становится уже куда сложнее. Появляются сварщики в таких непробиваемых касках, по которым даже пулеметы не ваншотят. Но наша задача просто пережить последние две волны, добрать недостающие гранники и конечно отдать два решающих залпа по богомолу. Еще раз, раз, попал там. Раз, два, три. Ну это, знаете, такой самый оптимистичный вариант, когда все попадают и ни один выстрел не багается, но может случиться и обратное. Кто-нибудь не попадет, либо, ну сами понимаете, варфейс, забагаться может в любой выстрел, и останется одно попадание, что делает в этом случае. Во-первых, бросаем слепы, зачищаем одну сторону от ботов. Прячемся от Богомола, ждем, когда он достреляет своими бластерами. Ну и также под слепу выходим, выходим уже забираем гранатометы. Двух мы по одному в По одному. Давайте на раз, два, три. Все, сейчас обязательно показываю все четыре камуфляжа, которые у меня выпали из коробочек с наградами. Скажи вам, падают они довольно часто, поэтому ходите припить Припять, объединяйтесь. Кстати, специальную темку для этого создал в своей группе, можете перейти по ссылке в описании и проверить, найти себе команду там. Ну а кто не видел первую часть, переходите на нее прямо сейчас.